всем привет это ольга романова Русь сидящая, и сидящий имайрашшенрай и олег григоренко главный редактор издания 7 на 7 горизонтальная россия подписывайтесь на нас посмотрите внизу там все кнопочки подписывайтесь оставляя комментарии вы помогаете нам э, распространять это видео и рассказывать э, большему количеству людей о том, что нам интересно, о том, что происходит в настоящей России, что происходит в российских регионах, и как она переживает эти холодные времена. Как Россия переживает войну, как переживает Россию... Как переживает Россию? Как переживает Россию, эту войну, настоящая горизонтальная Россия? Мы здесь не говорим о том как борются между собой кремлевские башни, что подумал Патрушев о Медведеве, из какой ноги сегодня встал какой-нибудь Бортников. Мы говорим о том, чем дышит та самая Россия, которая, собственно, и есть Россия, а не всякие там башни. И как эта Россия переживает войну, а, например, с сегодняшнего дня, с 1 декабря, нам практически нельзя говорить ни о чем, что связано с войной, запрещено. Иначе... Ты иноагент, и за это следует наказание. Сегодня в силу вступает обновленный приказ ФСБ с перечнем несекретных сведений, записящих которых за рубеж могут признать иноагентам. Всего в перечне 60 пунктов, и они касаются информирования о любой военной деятельности России и работе Роскосмоса. Например, нельзя говорить «Рогозин козел», хотя «Рогозин» больше там, не в Роскосмосе, но потому что связано с Роскосмосом, это военная тайна, что «Рогозин козел». В частности, приказом запрещается передача любых данных о мобилизации, о нуждах армии, о материально-техническом обеспечении войск, о закупках товаров для нужд армии, персональных данных военных и членов их семей. Запрещает ФСБ также сообщать о морально-психологическом климате в войсках. А лица, передающие эту информацию, Могут быть признаны иностранными агентами. Ну, собственно, сдаемся иностранные агенты. Ну и будем говорить дальше. У нас у нашего сегодняшнего стрима название "Выстрел в ногу". Я не буду спойлерить, почему мы его назвали. Мы об этой новости расскажем чуть позже. Но мне кажется, что этот приказ, это выстрел в ногу. С любой точки зрения Потому что, например, вот эта формулировка О морально-психологическом климате в войсках Среди прочего подразумевает дедовщину И теперь любое медиа, которое находится внутри России И расскажет о случае дедовщины на фронте Или за пределами фронта Оно автоматически тоже вот попадает под подозрение сделала страшную российскую тайну о том, что в армии есть дедовщина доступной Ольга, а все-таки почему у нас стрим называется «Выстрел в ногу». Знаете, Олег смотрит в бок, не смотрит на меня, потому что мы, на самом деле мы с ней впервые сегодня в жизни встретились и лично познакомились. Так-то все время вот так, а на самом деле вот так, теперь вот так. И да, поэтому периодически, конечно, тянет вот так вот посмотреть в другую сторону. Да, выстрел в ногу, такое хорошее выражение, да, самострел, выстрел в ногу. Завтра пятница, завтра у нас объявят новую порцию иногентов, но мы с вами понимаем, что назначают не потому, что кто-то что-то говорит о чем-то, а потому, что они вот назначены. Пришла их пора. Ну, пришла и пришла. Все-таки давайте про выстрел в ногу, настоящий выстрел настоящую ногу. Мобилизованный в Новосибирске. Выстрелил себе в ногу. Для чего? Чтобы не ехать на войну. И об этом сообщает издание Сибирь-Риали. Конечно, Сибирь-Риали пишет э, выстрел, чтобы не ехать, не ехать на специальную военную операцию. Ну, давайте уже будем говорить, называть вещи своими именами. А, по словам двух источников, Одно тот человек он находился на территории Новосибирского высшего командного военного училища. И он высел себе в ногу, чтобы избежать отправки в Украину и участия в боевых действиях. Его сосед по палатке сказал, что парня схватили буквально у дома. Он сам не хотел никуда ехать, никакую войну, но не имел возможности скрыться и решил проблему таким способом. Вы знаете, что, пользуясь случаем, ты, парень, выздоравливай, ну вообще, конечно, респект. Респект и ты не убиваешь невинных людей а Тем, кто все-таки отправился на войну Не хватает самых необходимых вещей И приходится им эти вещи собирать всем миром И мы, наверное, на каждом стриме рассказываем о том Как вяжут носки, балаклавы Я не знаю, делают печки, там несчастные школьники Но выяснилось, что всем миром надо помогать и тем откуда эти мужчины уехали и вот у нас есть несколько видео о том как помогают люди людям э, семьям чьи мужчины отправились на войну конечно волнение. Каждый наслег проводил своих земляков. В первые же дни были решены самые актуальные вопросы по помощи семьям военнослужащих. Волнение было. Конечно, волнение, паника. Мы тут организовали проводы, чтобы поддержать как-то и семей, и ребят. Вот Выручили обереги, как положено. И проводили... Всем селом, скажем так. И жители наслега, и администрация готовы оказывать посильную помощь. У нас на сегодня проведены акции. Одна из таких акций – это благотворительный концерт «Все для победы», в котором приняли участие и депутаты, и жители наследа, и все организации приняли очень активное участие, поняв именно, скажем так, значение вот этого мероприятия. И внесли ну, посильный вклад. И те денежные средства были выручены мобилизованным семьям. Кроме этого... Мы значит, подкрепили шефство над мобилизованными семьями. В селе Первый Нерюктяинск организовали заготовку льда. Ранее здесь помогали тем, у кого нет помощников, ветеранам. Сейчас в списке семьи военнослужащих. Собрались отцы. И у нас где-то человек 12. Совет отцов. И сообща, вот половина школы здесь, учителя, работники. Берем лед. Это лед сейчас будем утаскивать пожилым нашим нертянским семьям, которые живут одинокие. И мобилизованных ребят, которые всеми остались здесь, ребята, которые уехали в Украину. В течение всего дня, не считай со временем, со своими инструментами и техникой две группы заготовили и развезли лед по всему списку. Какая удивительная фигня заготавливать лед для помощи семьям. Я так понимаю, что лед это единственный способ получить питьевую воду, да? Да, это же, в общем-то, насколько я понимаю, Якутия, где очень холодно и, наверное, даже не работают, ну, как замерзают колодцы. Вот, но еще это означает, что вот в регионе, в котором нет центрального водоснабжения, в котором люди живут без каких-то совершенно банальных бытовых удобств. И Вот оттуда забирают мужчин. Теперь их там нет, теперь их семьям приходится вот вырубать лед из реки. Ну и, соответственно, некому будет провести это самое центральное водоснабжение. Я как-то не верю, что в регионе, где есть очень сильные морозы, невозможно провести водопровод, потому что в Канаде тоже сильные морозы, в Гренландии сильные морозы, мало ли где бывают сильные морозы, но вот лед, и по ним же еще люди ходят, да, потом вот это в чайник кладешь. А как вот это, вот это куска льда, вот это вот что там в чайник класть, или сразу в корыто, и там же стирать с ним, и там же, что не знаю, там, корову поить, вот это, вот это все вот одно корыто. Но вот как меня вот поражает, как разговаривает чиновники, вот она живет в деревне. Вот эта женщина якутская, она живет в деревне, она говорит нормально ученическим языком везде. Но сейчас она чиновник, и она не может говорить на языке. Поэтому, поэтому посильный вклад, а не помощь, денежные средства, а не деньги. Провели мероприятие по заготовке льда, они а нарубили льда. Да? Только вот один вот этот парень, Якутский, говорит нормальные слова, там совет отцов нарубили, отвлакли. Мне кажется, что... Именно потому, что эти чиновники живут в деревне, они очень боятся говорить нормальным языком, потому что в этом случае они услышат простой нормальный ответ на довольно живом и, скорее всего, очень могучем русском языке. Давайте посмотрим еще одно видео из Красноярского края, которое называется «Подари дрова». Это проект «Подари дрова». Проект, в котором мы с вами помогаем тем, кому не хватает тепла. И сегодня делиться теплом будем с жителями вот этого дома в поселке Березовский. Здравствуйте! Здравствуйте! как раз к обеду. Любовь Дмитриевна накрывает на стол в меню суп с курицей. За столом первая партия обедающих. Двое внуков и дочь Татьяна. Доченька у меня болеет. Жили они отдельно. Пришлось забрать, потому что она самостоятельно ничего не может делать. Даже себя, как говорится, обслужить. Не плачь. Не плачь рассказываю все как есть. У Татьяны дочери Любови Дмитриевны прогрессирующий псориаз. Своего лица женщина просит не показывать. Лица детей мы также показать не вправе. Мать боится, что над детьми главным образом в школе начнут издеваться. Всего у Татьяны семеро детей. Старшему 15 лет, младшему 10 месяцев. Помощи по дому от дочери рассказывает Любовь Дмитриевна в силу болезни никакой. А работы много. В доме не центрального отопления, не водопровода. Топятся углем и дровами. Рассказывают на в сезон нужно закупить 20 тонн угля и 60 кубов дров. Это на дом в 140 квадратов вместе с баней. В деньгах получается больше 100 тысяч рублей. Детские получили, вот на детские купили. Уголь и дрова купили. На детские. Где детские, где там пенсия, где зарплата. Все, все в одном кошельке. Все вот заплатила. Сначала дрова привез. Через два дня уголь заказала. Уголь привезли. 17 тысяч дала за уголь. 16 вот за дрова отдала. А эти 12, а 4. Сколько пенсии у вас? 16. У самой Любови Дмитриевны, помимо Татьяны, еще трое детей. Младший Александр временами помогает матери по хозяйству. Старший Артем каждый день ездит на работу в Красноярск. Уходит с рассветом, возвращается за полночь. Живут все здесь же. Только средний Максим сейчас далеко от дома, мобилизован. Мать говорит, на связь сын в последние дни не выходит. Ну, конечно, как не переживаю. Ни одной ночи не прошло, чтобы не вышло... На небо не сказала, Боженька спаси, сохрани. Знаю, что только был последний раз в Херсонской области. Куда там кинули, не знаем. Любовь Дмитриевна рассказывает, жизненных трудностей никогда не боялась. Четверых детей поднимала одна с мужем, разошлась еще в 90-е. Тогда же ей, дипломированному филологу, пришлось уволиться из школы и устроиться на ТЭД с машинистом топливо подачи. Там отработала 18 лет, 4,5 года назад ушла на пенсию по вредности. В следующем году отметит юбилей. 50 5 лет. Я как-то не стремилась к тому, чтобы просить помощи. А сейчас вот прошу. То есть я поняла, что если ты не попросил, ты погрязнешь. Погрязнешь. То есть если тебе тяжело, уже конкретно тяжело, я думаю, что надо обращаться. Не надо никого не стесняться, не бояться. Конечно, стыдно это будет, потом будут вот пальцем показывать. У нас же, знаете, сами деревня такая. Это в городе многие никто друг друга, как говорится, не знает, только вот в доме или там в подъезде, а то бывает и на площадке друг друга никто не знает. А деревня есть деревня. Есть ощущение, что в одной вещи Любовь Дмитриевна все же ошибается. Осуждения люди в городе боятся ничуть не меньше, чем в деревнях. Страшно показаться каким-то не таким, а просьба о помощи ощущается как нечто недостойное, стыдное. Добавлю лишь, что при нормальном расходе закупленных на детские пособия дров семье хватит на 2-3 месяца. Так говорит Любовь Дмитриевна. За помощью к нам обращаются жители многих населенных пунктов края. Вот эта карта домов Красноярска, где это мы теперь знаем точно. Людям не хватает тепла. Если вы готовы помочь этим семьям дровами или оказать иную посильную помощь, напишите нам в социальные сети ТВК или позвоните в редакцию по телефону 200 Удивительно совершенно. Я смотрел на Любовь Дмитриевну, а это филолог, который сейчас 54 года. Любовь Дмитриевна – филолог, 54 года. Только в следующем году будет 55. Это, это, это просто удивительно. Да вообще в, в интернете полно сообщений о огромных достижениях в сборе дров. Вот вы можете просто действительно загуглить э, или в поиске Яндексе написать сбор дров, и вы увидите новости типа администрации Иркутска совместно с городским отделением партии Единая Россия и Молодой Гвардии продолжает, кстати, вот оказывать помощь. Да? А семьи мобилизованных граждан в приобретении дров. От Аркутян поступило более 60 заявок на получение... Ой, ну смешно, конечно, читать вот эти вот. Это журналисты пишут так же, как вот чиновница из Якутия говорит, древесного топлива. 53 заявки уже выполнены из 60. Да, еще надо писать, с пушистых красавиц <С> собрано древесное топливо. Точно так, такие же новости приходят, например, из Геленджика. С просьбой помочь в заготовке дров обратились местные жители более 20 семей из Задербиевки, Пшады, Архипосиповки. У администрации Куроркта душа спокойна, потому что вот тоже им помогают с дровами. В Приморье молодая гвардия «Единой России» обеспечивает топливом на зиму семьи, чьи мужья и сыновья ушли на фронт. Видите, они не стесняются называть слово «фронт». Как отмечает в региональном департаменте внутренней политики, сегодня в травах нуждаются более 1100 семей участников специальной военной операции. Мне кажется, это значит, что... На, на войну отправляют людей вот из таких маленьких, очень удаленных э, э, сел и деревень, которые незаметны. Это не горожане, которые могут о своей беде написать в социальных сетях там, например. А, ну, вот в Приморье им тоже помогают. А, общественная палата Сосновского района Челябинской области открыла отдельный счет для помощи мобилизованным им семьям. 177,5 тысяч рублей за расходы на приобретение ТРОВ. В ближайшее время решением Координационного совета Сосновского района будут приобретены еще 5 машин ТРОВ, чтобы помочь семьям мобилизованных, которые остро нуждаются в топливе. То же самое, абсолютно такая же новость из э, еврейского автономного округа. Ну, не такая же, не такая а же. же, она гораздо более трогательная. Потому что здесь в этой новости вот совсем трогательно «По поручению губернатора области Ростислава Эрнестовича Гальштейна уступила очередная партия Леса Кругляка», сообщает глава Беробиджанского района Елена Федоринкова. То есть, все-таки здесь вот все -таки она какая-то более, уж совсем же полезная. — Ну, не знаю, это просто слезы на глаза. — парни и женщины. Приступили к распиловке и развозу дров По семьям наших защитников Стиль. Мы сегодня с коллегами обсуждали Очень хотелось нам написать какой-то текст на тему Какой была бы Россия, если бы не было войны Если бы этой войны не было Понятно, что Украина была бы намного более счастливой страной, не было бы разрушенных городов, не было бы десятков, там, сотен, тысяч убитых людей. А, а какой была бы Россия? Вот мне интересно, семьи этих людей получили бы трава от э, губернатора области Ростислава Эрнестовича Галштейна или нет? Я думаю, что нет. Я думаю, что нет. И такое ощущение, что... Многие как-то могут вздохнуть и сказать что-то типа не было бы счастья, да несчастье помогло, вот дрова дали. Какой-то, какой какой-то какой ужас. Ну, давайте, давайте к ужасам, ужасам царизма на вериной на счастье Европы. Слушайте, у меня на самом деле, ну, многие берет знают, у меня дом всегда открытый, много народу бывает, у меня в прошлой квартире была большая печка большая голландская печка. При этом тоже были батареи, было отопление. Но я зимой топила, так как это моя первая печка в жизни. Я с удовольствием топила, покупала и уголь, и дрова. Она на всем работала. Это было очень прикольно, и пахнет хорошо. Но это дико дорого. Это дико дорого. А, натуральная дрова и уголь. Ну, да, в Европе дорог. А, с газом нет ничего. как нормально. Да, сейчас приходят всем повышенные счета, но живем, и я надеюсь, что как-то у меня подняли квартал на 58 евро. Вот я сильно по этому поводу бухчу. 58 евро на дороге не валяются, приходится еще более лучше работать. А вот в Краснодарском крае производители обогревателей опубликовали в соцсетях видеообращение к жителям Евросоюза. Нам с тобой, Олег, о нас заботится. Председатель компании пообещал нам бесплатные обогреватели в обмен на видеозапись с извинениями перед Россией. Давайте посмотрим. Дорогие друзья, компания Никотен объявляет о старте новой акции. Мы готовы абсолютно бесплатно отправить любую модель нашего обогревателя всем жителям Европы. Неважно из какой вы страны, Германия, Англия, Франция, Италия, эта акция доступна для всех граждан Евросоюза. Для того, чтобы получить любую модель нашего обогревателя, вам необходимо зайти на официальный сайт компании Никотен, выбрать модель и отправить нам на почту ее артикул, ваше имя и фамилию и почтовый адрес вашего проживания. Единственное, что нужно будет добавить, ссылка на вашу социальную сеть, где вы выложите видео с изменениями перед Россией. Для того, чтобы ваш обогреватель быстрее до вас доехал, текст с извинениями на английском мы прилагаем. Скорее записывайте ваши видео, выкладывайте в свои социальные сети, и обогреватели никотен не дадут вам замерзнуть этой зимой. А вы интересно, а в чем нужно извиняться перед Россией жителями Евросоюза, как ты думаешь, Олег? Я не успел посмотреть вот тот э, прекрасный текст, который там был написан. Но, видимо, за то, что мы здесь мерзнем и моемся собаками. Вот завшивили окончательно. Я окушками. Когда я смотрел это видео, я вспомнил другое видео, тоже из Красноярска, когда, наверное, для Красноярска это особая забота о том, чтобы жители Европы не замерзли, потому что в сентябре один из вице-губернаторов Красно... Красноярского края опубликовал у себя... В... И я потом посмотрел немножко про Красноярск. И в Красноярске, в частном секторе, Ярска топится дровами и углем. И в этом регионе, например, бывает такой период, который называется периодом черного неба, когда... Выбросы э, котельных выбросы каких-то промышленных предприятий застилают небо, а из-за штиля, из-за отсутствия ветра этот ужасный смог, он не рассасывается. И у меня я, я подумал, э, неужели вот вице губернатор Краснодарского, красноярского прошу прощения края или вот эти замечательные добрые люди из компании, которые производят обогреватели, не хотят подумать о людях, которые живут под черным небом. Ведь они сами, в общем-то, публикуют объявления о черном небе. Они сами знают, что в Красноярске нет газового отопления. Кроме того, кроме того, у нас есть несколько сообщений, много сообщений. Тот же самый Краснодар, откуда, собственно, собираются нам высылать обогреватели за извинения. В центре Краснодара 17 улиц, сутки без тепла и горячей воды, сообщает издание ЮгАРУ. В Абакане прорвало теплотрассу 20-градусный мороз, 11 тысяч жителей без тепла. В Новосибирском поселке Октябрьский, закональной аварии 20, на губартиру добыл без тепла. В курорте Шерегеш в Кемеровской области 70 частных гостевых домов без отопления, 30-градусные морозы. Ледяной дождь в Новгородской области – 5 дней без света отопления воды, 56-56 населенных 56 пунктов. Реа новости. Постоянно докладывают, что куда-то девается то отопление, то горячая вода, то свет в разных регионах России. При этом мне очень нравится, мне очень нравится рекомендация все-таки нашего человека без заботы государство не оставит. Роспотребнадзор. Рекомендуют жителям Тверской области сунуть руки под мышки. Для чего? Чтобы не замерзнуть и избежать обморожений. А давайте посмотрим на другую фотографию, которая иллюстрирует мир загнивающего капитализма, чистогана и бесчеловечного отношения к людям. Вот это... Но это не из Европы, да, это из Новокузнецка. Житель Новокузнецка поделился фотографией объявления на двери магазина, торгующего мобильными телефонами. О, она пишет, Вася из Женевы. Василий из Женевы приглашает дорогих россиян погреться на Женевском озере. Ну, не знаю, сколько актуально это приглашение. А, Перский митрополит-патриот поддержал войну и стал почетным гражданином края. Мефодий заявил следующее. «Сегодня жизнь предложила нам очень сложный ответственный выбор встать на защиту тех ценностей, которыми мы пронизаны с детства, с истории нашего государства. Нам предложили, нам предложили нечто другое, совершенно неприемлемое. С точки зрения только нравственности и совести, но и с точки зрения самых элементарных человеческих отношений мы должны понимать, что эта борьба с дьяволом как сказал президент и руководитель нашего государства. Суть по всему, это опять борьба с Георопой, да, с, с тем, кто... Так, здесь мяукает кот, он из Сербии, он приблудный, извините, пожалуйста, он плохо воспитан, и он маленький котенок, еще его зовут Милыш, привыкает. Знаете, Геропа тоже опасается, знаете, мальчика. Да, сказал это митрополит на заседании законодательного на собрания, на котором ему, собственно, присвоили звание почетного гражданина Пермского края за заслуги в сохранении духовно дравственных ценностей, активную просветительскую и благотворительную деятельность. Молодец. Митрополит учит всех, сам лучше всех знает, кому, куда, в какое место надо друг друга любить. И самое главное... Чему в России, наверное, лучше учат лучше всего, это патриотизму и патриоти, патриотов становится все больше. И давайте посмотрим видео о патриотической семье из Кузбасса. Из этой семьи сразу трое мужчин пошли на войну добровольцами. В Протопоповых трое мужчин готовятся к участию в специальной операции. Повестку о мобилизации получил младший сын Сергей. И тут же отец Сергей Иванович и старший брат Александр решили пойти добровольцами. Сказал, я пойду вместе. Какая патриотическая семья, у вас-то не было желания пойти вслед за братьями? Было желание. Правда? Да, но я просто учусь в медицинском и тоже хотелось с ними. Но пока еще не закончила. Якунины уже ощутили поддержку. Кредиты хорошо, что м, приостановили. А мы подали на ипотеку, нам ипотеку то есть уже в Сбербанке в третьем году платить. Ну вот так пока. Но если он приходит раньше, если все это закончится, надеемся, то приходим в Сбербанк и ну, обратно все это будем платить. И ребенка тоже сказали, если там не будет хватать средств, допустим, ну вот я безработная, одеть там в садик ее или вот так вот, то помогут. Почти 5 тысяч экономят, то есть вообще за сад платим. И все-таки Ксения никак не ожидала, что будет зимовать без мужа. Тяжело он так. Свой дом, котел, уголь, все это, тропинки, с утра встаешь, чистишь. Ну, тяжело. Но ребенок большой, 7 лет скоро как бы. Это, она тоже помогает где-то, лопаты покидает. Конечно, они у нее придут все живые, здоровые и с победой. Главное, что объединяет семьи мобилизованных, это вера и надежда на лучшее. А уж крепкий тыл помогает и на фронте. Вот такой патриотизм. Какой-то безысходный патриотизм. Мне кажется, что, наверное, пермский митрополит и наш президент Владимир Владимирович Путин очень часто, ну, президент -то точно говорит о том, что вот плохо, чтобы дети росли в однополых семьях. А вот интересно, можно ли считать однополой семьей семью, где ребенка воспитывают две женщины, мама и бабушка? А ведь действительно может произойти так, что люди, которые отправились на войну, могут и не вернуться, и семья-то останется однополой. И... Только традиционно это семья российская. Теперь это у нас так называется. Мне это напомнило сразу две вещи. Новость на этой неделе была из Приморья. Мы много смотрели э, на наших стримах видео с э, матерями и женами э, тех мужчин, которые отправились на войну добровольцами или мобилизованными. Вот у женщины из Приморья мобилизовали двух сыновей. Один уже погиб, один где-то на территории Украины находится. И у каждого из них осталось по двое детей. Две дочки у одного, две дочки у другого. И эти дети... Э -э -э -э -э Эта женщина просит вернуть хотя бы одного последнего сына домой, чтобы он мог вырастить из своих дочек и своих племянников. Я вспомнил фильм Спасти рядового Райана, который про то, как во время Второй мировой войны пытались вернуть с фронта четвертого младшего сына из семьи, где трое старших братьев погибли. Но вот здесь мы видим прямо противоположную историю, которая называется словом патриотизм. А я его Жители Курск тем времени попросили собрать. Котик, милыш, послушай меня сюда внимательно. Попросили собрать собачью, собачью шерсть. Но ни в коем случае не стриженную, а вычисленную собачью шерсть. И это, это все на носки солдатам. То есть, вот все для фронта, все для победы, жители Курска собирайте просто собачью шерсть. Котиков не трогайте. Хоть они, конечно, довольно мешают вести стрим. Но иногда э -э -э для помощи. Российским военным подключают вот последние резервы в детские сады Пскова. Разослали списки предметов, которые можно передать российским военным. Собирают отзгученки для бальзама для губ, шнурков и туалетной бумаги. Вот это действительно все для фронта, когда в детских садах надо собирать бальзам для губ. Ну до конца недели время у родителей вот этих несчастных детей. Еще есть время, чтобы что-нибудь отправить на фронт. Мне бы очень хотелось, чтобы кто-то из них отправил на фронт вместо бальзама для губ письмо с фразой «Штыки в землю, возвращайтесь». Ну, а тем временем, пока, пока все просят ту собачью шерсть, ту дрова, ту тем временем на Всероссийский съезд судей, в на днях выступил Путин, потратили 26 миллионов рублей. Три с половиной из них пошли на ужины в ресторанах. А основная часть суммы пошла на организацию мероприятия в залах Кремлевского дворца. Это бывшая дворца съездов. По контракту подрядчик должен предоставить режиссера, постановщика и редактора, обеспечить работу гардероба, буфета и билетеров. Господи, билеты на съезд судей. Прекрасно. По двум другим контрактам подрядчик устраивает ужины для участников съезда. Общая стоимость 3,5 миллиона рублей – из них 2,5 миллиона Ужин на ресторане Олимпик А еще миллион на ужин в Ресторане Авеню 26 миллионов Я Буквально перед нашим стримом Решил посмотреть Что, что значит Эта сумма 26 миллионов В дровах Поскольку дрова это одна из наших сегодня Самых актуальных тем И выяснил что 1 кубометр Ольховых дров стоит Примерно 2000 рублей. Вот мне такую цифру выдал Google. И на 26 миллионов можно купить 13 тысяч кубометров дров. Это отопление на всю зиму на ну, больше, чем на полторы тысячи домов. Наверное, вот весь Красноярск можно обеспечить дровами. Или 26 миллионов – это еще... Пенсия по 16 тысяч рублей, вот которую нашей героиня из одного из предыдущих роликов получает в месяц, вот 135 таких пенсионерок могут получать пенсию в течение года. А я еще думала, что на 6 миллионов рублей можно провести газоснабжение куда-нибудь. Да? У нас же вроде как страна самая богатой газом. Можно подключить к магистральному газопроводу. Я думаю, ни одно село, ни одну деревню прямо скажем, несколько десятков. Я думаю, что на 26 миллионов рублей также можно по какой-нибудь там большой дом подключить к центральному отоплению. Но нет, надо кормить судей. Подписчица одного из телеграм-каналов провела собственно небольшое расследование и посмотрела контракты на госзакупки для Министерства иностранных дел. Дальше текст читательницы. Пока мобилизованные ремонтируются на свой счет, пока им не могут купить зимнюю одежду и их семьям не хватает денег на плату услуг ЖКХ, питания, садов и закупку угля и дров, в нефтегазовой державе месяц сострадных дел, а вернее федеральное государственное учреждение при нем готовится к новому году. Закупка билетов на развлекательные представления на сумму больше 6 миллионов рублей. Шторы, обновление штор, еще больше трех миллионов рублей. Кондитерские изделия закупка – 3 миллиона рублей. А еще нужно купить, сейчас на Новый год, шезлонги и розжик. Дата закупок – конец октября, ноябрь 2022 года. Шезлонги на Новый год – вещь крайне необходимая. А пока вот такие прекрасные госзаказы приходят на шезлонги, в Самаре для отправки на войну в Украину собирают старые теплые вещи. И в чате местной э, русской общины, наверное, в нее входит большая часть населения Самар, не знаю, а медицинской роте сейчас нужны старые теплые вещи, одеяло для вывоза раненых, стелить в машину и укрывать, а то они замерзают в пути. А, и, наверное, это тоже что-то о готовности российской армии к войне и готовности российской армии спасать своих раненых. Но забота бывает и не только о раненых. В Курске заботятся о детях у участников войны. Исполняющий обязанности председателя Комитета образования города Курска Елена Российская предложила на заседании Горсобрания рассмотреть меры социальной поддержки семьям военнослужащих, задействованных ну, естественно специальной военной операцией. Это кошки. Это специальная кошачья операция у нас происходит. Предполагается обеспечить бесплатным двухразовым питанием детей от 1 до 11 класса депутаты единогласным приняли предложение. Мне интересно, а вот если бы этим депутатам в Курске предложили бы обеспечивать бесплатным двухразовым питанием всех детей с 1 по 11 класс, вот какой был бы их ответ и было бы ли это голосование единогласным? Вот он, берзавец. Вот он, сербский берзавец, который орёт и не дает нам вести стрим. Извините, пожалуйста, дорогие наши зрители. Милыш. Милыш. мы тоже используем последние резервы для того, чтобы вы ставили колокольчик и подписывались на наши каналы. Ну что ж, вернемся все-таки к стриму. В Бурятии раненых военных трудоустроят в школы. Раненых в смысле покалеченных, это имеется в виду. И об этом рассказал нам глава республики Алексей Циденов. Для этого в учебных заведениях ведут дополнительные ставки преподавателей начале военной подготовки, разумеется. Что касается работы, мы для себя приняли решение, что когда ребята возвращаются, для них в школах будем вводить отдельные дополнительные ставки. И они там будут преподавать военную подготовку, которая сейчас актуальна, как никогда, и в каждой школе вводится. Цитирует чиновника, конечно же, пресс-служба. Вареная подготовка актуальна, как никогда. Уж по в вашей физике будет с химией. Меня очень испугала эта новость, потому что, по сути, у нас... Я не могу сказать, что педагогическая подготовка российских учителей находится на каком-то блестящем уровне, потому что, вот когда я, например, учился в университете, к сожалению... Педагогический университет в Воронеже, он не самым престижным вузом, мягко говоря, считался у нас в городе, вот. но, видимо, чиновников это тоже беспокоит, потому что не имеющих специального педагогического образования военных будут для них проводить бесплатную подготовку в учебных заведениях региона, но мне кажется, что эти ресурсы лучше направить, во-первых, не на военную подготовку, а на лучшую подготовку учителей. А людям, которые возвращаются с войны, нужна психологическая реабилитация, а не какая-то кура в школе. И главное, не отправлять их на войну, чтобы они потеряли руки и ноги. Кстати сказать, для тех, кто потерял действительно руки или ноги, для тех предусматривается другое, им тогда в школе преподавать не рекомендуется, а рекомендуется трудоустраиваться в военкоматы. Я не очень хорошо понимаю, кем он там трудоустраиваться в военкоматах, я понимаю, ночными сторожами. Ну, потому что военкомат как-то тоже, в общем, требует какой-то другой подготовки. А тем временем в Москве, редкий случай, когда мы говорим про столицу, но тут такое. Проходит фестиваль молодежного предпринимательства. И там есть презентация проекта «Бизнес. Мобилизация». Ну, конечно, про войну. Это объединение предпринимателей, посвятивших и отдавших все свои силы в войне. Каким образом? Одни собирают для нее вещи, другие специально производят их, третьи помогают донатами в войне. Под лозунгом «Бизнес фронту». Презентуется чай дозорный, протеиновое печенье, ну и почему-то колл-центр. Вообще колл-центр обычно презентуют какие-нибудь зайки в тюрьмах, но тут на этот раз бизнес. Движение бизнес мобилизации созданной корпорацией «Синергия» совместно с «Опорой России» и Объединенным Народным фронтом. Награждение победителей состоялось, проектов за вклад в оказание помощи семьям мобилизованных. И там была представлена, собственно, владелица кафе в городе Люберцы, это моя родина, которая абсолютно бесплатно кормит семью мобилизованного из трех человек. ...помощи семьям мобилизованных награждается, друзья, я уверен, что под нескончаемые аплодисменты Татьяна Токрововская! Я, я расскажу, что в кафе в Кукамске в городе Людерске кормит семью мобилизованного гражданина из трех человек абсолютно бесплатно три раза в день до конца месяца, а также оказывают вину и необходимую помощь семьям мобилизованных. Друзья, вы... А, ну что ж, а, помимо бизнес-мобилизации, на фестивале презентовали другие проекты, в частности, производство протезов, которые, по словам председателя компании-производителя, пока не особо нужны конечному потребителю, но могут скоро и понадобиться из-за специальной военной операции «Хороши, хороши протезы с триколором». Я не сразу смог найти какие-то слова, чтобы я мог произнести их в эфире, когда я увидел вот эти лозунги типа «бизнес-мобилизация» и бизнес фронту просто потому что мне всегда казалось, что эти лозунги, во-первых, они не очень подходят к понятию «бизнес», а во-вторых, должны остаться где-то в 40-х годах прошлого века. Но прогностические способности компании-производителя протезов поражают. Наверное, не меньше, чем лозунг бизнес-фронту. Ну что, корну пойдем к орел. А пока у нас бизнес э, отдает фронту протезы в орле. Очень интересная новость, потому что это тоже новость на тему, какой была бы Россия, если бы не война. Потому что в 2016 году, это почти 6,5 лет назад, власти решили отремонтировать несколько домов на одной из центральных улиц. Для капитального ремонта этих домов требовалось примерно 100 миллионов рублей. И вот наконец-то наступает 2022 год, как-то люди в общем-то 6 лет ждали, когда этот капитальный ремонт состоится, И эти 100 миллионов рублей отправились, естественно, на нужды мобилизованных. И мне кажется, что если бы не было войны, то ну, какой-то капитальный ремонт в Орле все равно бы состоялся. Но это не самое интересное в этой новости. Советник губернатора Сергей Лежнев, довольно известный в Черноземье человек, по такому очень неформальному общению сначала с властями, а потом, когда он стал советником морловского губернатора с жителями региона, вступил в дискуссию с теми людьми, которые немного удивились, что вот 100 миллионов они шесть лет ждали своего часа и отправились на нужду мобилизованную. Он заявил, что солдаты важней, а те, кто с ним не согласен, может отправиться в Украину или Грузию. Еще он добавил, что запомнил предателей. Ну и в конце, как это водится, наверное, у советников-губернаторов, поставил такую жирную точку потому что врагов страны всегда расстреливали. Ну, вообще, у Сергея Лежнева довольно э, образное мышление, потому что э, досталось даже тем жителям Орла, которые критиковали власти за плохие вещи для мобилизованных. Помните, мы вот несколько стримов назад показывали э, рюкзаки, которые рвались вот э, буквально голыми руками. Так вот, э, тех, кто удивлялся почему орловские власти вот такие вещи отправляют мобилизованным сергей лежнев назвал розовыми жопами наверное здесь надо сказать что-то про геропу но это происходит в орловской области а -а -а, розовые жопы о, -о, -о светки соколовой ладно но, кстати, эм, все-таки какой-то какой э, защита прав человека в России существует, и нет, права... Нет права вот конкретно этого человека... Это мы потому что мы сидим рядом. Права конкретно Сергея Лежнева прокуратура защитила, потому что на вопрос возмущенных горожан надзорный орган ответил, что на чиновника не будут составлять протокол по статье об оскорблении, хотя он действительно нарушил коммуникативные нормы и этику общения. Если бы у нас было бы прецедентное право в России, а у нас в России непрецедентное право, тогда, в принципе, розовыми жопами можно ласково называть друг друга и чиновников в общем ежедневном общении, в том числе письменно и в обращениях. Дорогой Иван Иванович, наша розовая жопа, обращаются к тебе жители села. Нарообщая да Да, Да-да-да. Одно из... Тем, которым вызывали дискуссии, вот среди тех, которые мы обсуждали на наших стримах, была тема вот этого совета матерей и жен, который записывает ролики о судьбе мобилизованных, который пытался встретиться с Путиным и это все закончилось слежкой за теми активистками, которые приехали в Москву. Но в России, российские власти придумали, ну, наверное, на их взгляд максимально эффективный ответ на появление вот такого движения, потому что в регионах потихонечку появляются альтернативные, такие правильные советы матерей и жен. И губернатор Сахалина Игорь, Игорь Лемаренко решил отправить родственниц мобилизованных в командировку на Донбасс. Боялось мысль поставить при губернаторе какую-нибудь такую информационную часть, чтобы советоваться и какие-то дела делать для наших бойцов. Вот эту вот бригаду женскую при губернаторе, надо будет создать научиться. Все посылки, которые будут продолжать, надо, чтобы общественность знала, понимала, вела учет и представитель туда ехать. Каждая посылка повод Организация будет. Организацию матерей, которые бы помогли нашим ребятам просто распределить то, что мы можем им дать, то, что Сахалинская область может дать, это очень хорошо. Это замечательно. Во-первых, мать побывает, пусть э, не на самых военных местах, но она хотя бы увидит, что там делают для наших мальчиков. А Во-вторых, это будет не одна мать. Да? Сегодня я скажу одной своей знакомой, что там все хорошо. А на завтра десятая моя знакомая скажет, слава Богу, за моим сыном присматриваю. Да, необходимо, необходимо присматривать за сыновьями, которые отправились на такое детское развлечение, как э, война. И присматривать, видимо, за помощью, и присматривать... Это, конечно, вообще... Э, у меня такое ощущение, что вот с Сахалина куда-нибудь на Донбас э, им проще вылететь, э, чем, чем просто к черту закончить все это. Зачем этот мальчик отправился с Сахалина на Донбасс или под Бахмут или в Луганск. Что он там забыл? Что там его мать забыла? Вот простой ответ, почему бы не приходит, почему бы не приходит в голову простой вопрос? Вот, вот, тетенька, чего вы там забыли? Ну, это же специальная губернаторская тетенька. И, наверное, она абсолютно точно знает ответ на этот вопрос, к сожалению, в отличие от э, тех матерей жен, которые не встречаются ни с Путиным, ни с губернатором. А вот интересно, встретит ли эта тетенька губернаторская э, на фронте одного известного добровольца? Это экс-министр госимущества Свердовской области Алексей Пьянков, фотогероя. Он главный фигурат по делу о создании организованной преступной группы. Пинков внезапно, на заключительной стадии расследования, уехал воевать добровольцем. По словам адвоката Пьянкова, его зовут Николай Каргополов, на всякий случай, отец его подзащитного на фронт не нарушает российское законодательство, потому что Пьянков находился еще под залогом, то есть даже еще так особо не под арестом. Сотрудники правоохранительных органов ищут способ вернуть его в Екатеринбург, но я думаю, что ничего у них не получится, поскольку... Недавно, на прошлой неделе, было расследование наших коллег, например, из, если не ошибаюсь, из досье и важных историй по поводу того, что судьи с большим удовольствием отпускают кого угодно, как только этот кто угодно, когда судьи подсудимы, скажет, что он мечтает воевать. И говорят, а, тогда, тогда иди воюй и до свидания». Ну, людей, которые идут на войну, и, наверное, вот и господину Пьянкова, они видели всякие интересные ролики, побуждающие мужчин становиться пущенными. Я думаю, что Тащи Пьянкова был все-таки коррупционный мотив, и там надо военкомов поспрашивать чего как. А вот обычные парни, они, конечно, могут и насмотреться вот этой фигни, которую мы вам сейчас покажем. Каша, он думает, как прокормить семью, как подариться на велосипед, как оплатить долги по ЖКХ. Надеяться на удачу, действовать рисковыми путями, ждать, что все однажды изменится, все это ненадежно. Но выход есть. У Саши друг Петя. Он смог вырваться из такого же замкнутого круга и изменить свою жизнь. Как ему это удалось? Петя взял судьбу в свои руки и записался добровольцем. Как записаться? Записаться можно на сайте госуслуги или напрямую через военкомат. Саша обрадовался. Теперь у него зарплата, о которой он раньше и не мечтал. Новая профессия, новые друзья, карьерный рост бесплатное лечение для себя и семьи льготы от государства а также статус ветерана боевых действий а значит уважение саша молодец будь как саша запишись в добровольцы и измени свою жизнь к лучшему Да, настоящий мужик Очень... олег ты настоящий мужик нет ты почему тут сидишь вот рабочка тоже есть прям сейчас фотографировать и прямо вот и поставить печать настоящий мужик но нет не сидишь в окопах. Правильно делаешь? Настоящий ты мужик. Что не, не идешь никого убивать. Да, это еще не все. Это еще не все. У нас же есть еще пропагандистский ролик. Сейчас мы вам покажем. Про пропагандистский проект Варгонзо с ветеранами Чечни. Давайте посмотрим еще одно видео. А мобилизованные только рады, что попали на фронт. Потому что... Знаете, что потому что? Потому что они избавились от вредных привычек. Привычками прощается. С своими вредными привычками прощается. Как бы духом, наоборот, все рады, что избавились от определенных вредных привычек. Себя как почувствовать себя, понять, насколько они себя могут выложить, на что они вообще способны. Часть мужского... Часть мужиков, там, как называете, военнослужащих, довольны, что их дети их там ценят дома. Уже поняли, что папа, оказывается, у нас не просто сидит дома, он еще и на войне у нас сейчас защищает нас. В школах у них дети с духом поднятые ходят. И при этом дух отцов поднялся при этом. Люди себя поняли, что они нужны. Первый, кто мне сказал, ты еще дома, это тоже была мать. То, молодец, сынок, давай вперед, я не собираюсь этот вопрос отвечать, краснеть за тебя. Ну, остальные все сказали, ждем, брат, молимся, ждем. Исходя из того, что люди пришли все из гражданки, все занимались определенными должностями, кто-то по сути, по жизни не двигался, не имел возможности двигаться по работе, по семейным положениям, кто-то есть крепкий, кто-то слабый. Исходя из этого, в данный момент посмотреть личный состав, все 10 баллов. Все готовы на все 10 баллов. Ну что, как хорошо идти на войну и избавиться от редких привычек. Говорят, что еще жизнь очень вредная привычка. От нее умирают. Жизнь, конечно, вредная привычка. Но меня до сих пор не отпускает вот этот ролик про госуслуги, которые выдают Это удостоверение настоящего мужика. Мне даже прям интересно посмотреть, как оно выглядит потому что не все документы можно так легко получить на услугах и даже не все документы можно легко получить. Вот я смотрю сейчас на новость, как родственники погибшего мобилизованного не могут получить просто справку о его смерти. Они знают, что он погиб. Это житель Волоконовского села Успенка, его, он ушел на войну в сентябре. А в справке о смерти из... Ростовского морга Он погиб в конце октября Неправильно указали дату рождения Отчество А военный билет и паспорт вообще непонятно Где сейчас находится И теперь родственники этого несчастного мужчины У него осталась только сестра а Отец умер От сердечного приступа Когда тело его сына Привезли домой не могут даже просто зарегистрировать смерть и начать какие-то юридические действия, связанные с этим. Ну, видимо, когда человек умирает, он какой-то ненастоящий мужик, я не знаю, вот госуслуги не помогут. Ну, потому что 5 миллионов рублей нужно экономить. А у нас вот еще, у нас еще сын новосибирского заключенного. Он завербовался до заключенных в ЧВК Вагдар. Этот сын потребовал вернуть его обратно, в колонию. Давайте посмотрим видео. Всем привет! Меня зовут Гоголь Алин Георгиевич, и мне стало известно, что моего отца, Гоголи Георги Георгия Тамхутовича, завербовали в группу Вагнер. В настоящий момент мне его местонахождении ничего не известно. Использование заключенных в зоне боевых действий незаконно и абсолютно недопустимо. Государство же на все мои жалобы отвечает отписками. Однако я намерен продолжать свою борьбу я надеюсь, что это поможет моему отцу и другим вернуться домой живыми. Спасибо за внимание. Значит, что случилось? В середине ноября сотрудники колонии заявили жене Гаголя, что ее супруг отправлен в Ростовскую К-12. Именно в Ростовской К-12 происходит такая вот как бы подготовка небольшая, десятидневная заключенных. Сын заключенного очень сильно сомневается, что его отец мог добровольно согласиться отправиться в Ростовскую область. В общественной комиссии наблюдательной Новосибирской области сначала сказали сыну Гоголи, что в отправке заключенного в зону спецоперации нет ничего незаконного. Ну, нашелся в Новосибирске некий независимый депутат горсовета, слава тебе Господи, есть такой Антон Картавин. И он сейчас направляет запросы в прокуратуру других ведомств по опыту Руси сидящей, я могу сказать, какой он получит ответ. Что сведения э, о том, где находятся заключенные, составляет государственную тайну. Милыш, я возмущена так же, как и ты. Ну, в соответствии с тем приказом ФСБ, который мы обсуждали в самом начале стрима, это сведения о мобилизационной подготовке, мобилизационной готовности и, наверное, военном потенциале Российской Федерации. Поэтому... Такие вещи узнать можно будет только вот из таких видео, наверное. Но зато все таки госуслуги меня не отпускают. А вот доносы. Госуслуги присылают. И доносы. И доносы. Госуслуги прислали уведомление о штрафе в 40 тысяч рублей брянскому педагогу Елене Лазаренко. Она не знала вообще за что, просто получила вот это вот там циферку 1 мне штрафы тоже, так Госслуги приходят, вот здесь они работают отлично за дискредитацию армии и выяснилось, что причиной появления Извините. вот этого штрафа был донос со стороны близкого друга директрисы школы, где работала Елена Лазаренко который не присутствовал на Уроки, на котором э, она обсуждала с детьми э, ход военных действий, вот. но как-то узнал о том, что э, девушка сказала, что Владимир Путин не должен был начинать военные действия, а мобилизованные это пушечное мясо. Я не знаю, что нового сказал учитель Лазаренко своим ученикам, вот. но практика доносов… Есть такое очень известное выражение Довлатова, что мы часто говорим, что Сталин там убил там, десятки тысяч человек, но, там, но кто написал 2 миллиона доносов? К сожалению, цитируя эту фразу, очень часто забывают, что у нее есть продолжение, в котором Давлатов пишет о том, что люди начинают писать доносы, когда вся система силового принуждения вокруг них стимулирует их к такому поведению. Но мне кажется, что близкий друг директрисы брянской школы, некто Г. Федоров, сделал какой-то моральный выбор о том, чтобы сообщить вот об очень интересном уроке истории в полицию. И я не одобряю этот моральный выбор, и... но зато я полностью согласен с теми словами, которые учитель Лазаренко говорил своим ученикам. И все это сообщает издание, которое мне очень нравится. Мне очень нравится его название «Брянский ворчун». Представляете, главный редактор газеты «Брянский ворчун», корреспондент газеты «Брянский ворчун». Мне очень нрав... и новость прекрасная, и вот, и, ну, она, она ужасная, она трагическая, но то, что об этом «Брянский ворчун» пишет в наши дни и говорит об этом, «Брянский ворчун». Респект. Ой, еще немножко поворчим. «Скоро все дети станут пионерами или гагаринцами, или большими переменцами. И будут, наконец, счастливы в безопасности. Новое пионерское движение, организовано и возглавленное кем? Олег, кем? Кем может быть возглавное пионерское движение? Кем? Ну, самым юным и активным человеком Российской Федерации. Это, Владимир конечно, Владимир Путин, безусловно. Да, я угадала, и ты угадал. И вот переменцы выбирают себе название путем опроса в ВКонтакте. Варианты. Они отобраны некими экспертами. Российское движение детей и молодежи, пионеры, движение МИ Гагарина, новое поколение, юность, патриоты, будущее России, юная Россия и большая перемена. Надо сказать, что, по-моему, еще год назад произошли сведения, что все-таки новая будет называться большой, большой переменой. И я надеюсь, что гимн будет... «Мы выбираем, нас выбирают». Ну, чё, чё. Нормальный гимн, хороший ген, правильно? Пофиг. В конце-то концов. А да, но, к сожалению, я ходил на все выборы в России, вот, на которые я мог ходить, и могу с, полным, с полной ответственностью сказать, что мы выбираем, нас выбирают, но это вообще никогда не совпадало. А, мне стало интересно, вот если заменить это голосование на знаменитый список вот Дмитрия Медведева с хрюкающими подсвинками, там кто у нас там был? Глумливые жрецы, там, какие-то приспешники. Мне кажется, там даже голосов было бы больше, чем за будущее России, патриоты, юность или новое поколение. Давай перейдем к вот этому, к вопросу о культуре. Деградация Европы. Ну, это самое главное, о чем, на мой взгляд, должны снимать фильмы в России, судя по документу из Минкульта, который решил поддерживать фильмы на несколько тем. Ну, то есть в России будут поддерживаться... Режиссеры там, и съемочные группы, которые снимают э, фильмы на, на следующие темы. «Неоколониальная политика стран англосаксонского мира, деградация Европы, формирование многополярного мира, популяризация службы вооруженных силах России, единение общества вокруг поддержки армии». Противодействие попыткам фальсификации истории. Миротворческая миссия России. Мне вот это очень интересно, если я прям представляю такую в стиле «миссия невыполнима», э, историю про то, как, я не знаю, Константин Хабенский борется с группой фальсификаторов истории. Не, ну да, сейчас смотрите, как хорошо. Минкульт поддерживает создание фильмов, в которых найдется место для мотивации молодежи я думаю, вот как только появляется слово "молодежь", очень хочется браться за пистолет. Мотивация молодежи к освоению рабочих и инженерных специальностей и духовно-нравственного патриотического воспитания граждан России. Я вспомнил одну прекрасную новость из Тверской области на этой неделе. Мне кажется, у Минкульта возникнут определенные проблемы с нахождением съемочной круг, потому что один из таких фильмов, видимо, про неоколониальную политику стран англосаксонского мира снимался вот как раз в Тверской области, и власти запретили его снимать, потому что в нем ну, просто по Тверской области ездили танки с украинскими флагами вот, в рамках съемок этого фильма. И это немного нервировало местных жителей, и в итоге, наверное, великолепная картина о противодействии попыткам фальсификации истории не будет закончена. Это очень грустно. Он пойман и заключен. <звы> а, если будет он у меня на руках, то, может быть, он послушает немножко новостей. А если ты будешь так карать, то ты будешь похож на депутата да, если я не ошибаюсь, как его зовут? Короче говоря, дети, дети справляли день рождения. Ахматулин И пели песню. Какую пели песню, милыш? Милыш Серг, он знает такие слова. Хэппи безды ту ю. Нет, нет, нет. Они же пели эту песню на русском. С днем рождения тебя. Но по мнению депутата Зугора Рахматулина, на день рождения русские и вообще российские дети не должны петь "С днем рождения тебя", они должны, наверное, петь "Каравай". Вот давайте это видео посмотрим. В игровых комнатах детские именины пели не "Каравай". А happy birthday to you, на русский манер. Какие ужасы. Чудовищная Российская история фальсифицирована навсегда. И больше никогда <свеч> уже <свеч> не будет прежней. А из позитивных новостей, еще более позитивных новостей. На самом деле, правда, хорошая новость. Суд впервые признал незаконным призыв по мобилизации, и я надеюсь, что это не последнее решение, что будут еще такие решения. Гачинский суд Ленобласти удовлетворил иск мобилизованного и признал призыв незаконным. Павел Мушуманский ранее проходил альтернативную гражданскую службу вместо срочной военной, а после объявления мобилизации его призвали и направили в войсковую часть. Он обратился в суд, который приостановил решение о мобилизации до рассмотрения дела по существу. А сегодня суд искомобилизованно удовлетворил. Вот одна маленькая победа для одного человека – это множество сохраненных жизней. Вы тоже можете сделать так же. Не ходите в военкомат, не поддавайтесь ни на какие призывы. Если вас схватили, уж в конце концов, всегда, честно говоря, можно подать в суд – на то, что вы хотите служить альтернативную службу, не брать в руки оружие, потому что у вас убеждения, Во всяком случае, вы очень сильно затянете это дело и, и не пойдете убивать мирных, ни в чем не повинных людей. Не убивайте людей, не ходите на войну. Эх, у нас не в лес, не в лес такой прекрасный Сюжет, который я вам расскажу, как в Твери э, запретили снимать. Я же а -а -а -а -а ты... рассказал, да. Ты... Я с котом. Я с котом. Я была с котом. Думаю, неужели мы Тверь? Неужели? У нас же стоит еще, знаете, у нас стоит еще примерно 50 новостей под названием «Не вошло». Но знаете что? Я думаю, что некоторые новости мы будем публиковать, например, под этим видео. Те, которые не вошли, и которые лично мне, например, очень и очень жаль. Вот я просто вот возьму и лично опубликую сама. Ну, просто жалко. А, ну, а стрим-то не резиновый. Вообще мы очень стараемся, если честно. А я скажу вам еще одну штуку. Помимо вот этого кота, который все время орал, в следующий раз его не будет. Мне его дали на неделю, да чтобы он тут, моя кошка Шура, его воспитала. Она его воспитывает. Но, знаете, вот, вот все-таки бабушка-то все-таки, как это, Матильда, будь осторожна. Животное нестерильное. Это вот ровно вот этот случай. А, пожалуйста, поставьте лайки. И я хочу вам сказать, что Олег вел этот стрип. С дикой температурой, накачанной таблетками. И иногда да. я просто видела, как ему сложно говорить. И вот тебе, пожалуйста, приехали в Берлин знакомиться. Не выпить, не закусить. Вот так. Поэтому мы будем трезвыми и очень-очень собранными, готовиться к следующему стриму, и очень сильно ждать встречи с вами. Просто поставьте лайк и поддержите Олега. Но прямо, прямо правда, страшно смотреть. Спасибо большое. Подписывайтесь. Ну и до свидания. Будьте здоровы!